Со времени Второй мировой войны до сегодняшнего дня имели и имеют место бесчисленные войны и военные преступления. Большинство из них были начаты и велись правительством США и также НАТО. Предлог для военной интервенции был всегда один и тот же. Народ одной страны должен был быть освобожден от жестокого диктатора или недемократической системы власти. Было симулировано, что должна быть введена мнимая демократия и свобода, исходящая от народа, и во благо народа. Так под именем демократии и свободы были развязаны войны и разбомлены страны. Но есть простое средство, чтобы установить, оправдана ли хоть одна из этих войн, которые происходили под покровом демократизации. Можно сравнить, какая ситуация была в стране до и после войны. Если бы война и так называемая демократизация действительно происходила во благо народа, Тогда условия жизни в стране после войны должны были бы быть лучше, чем до войны. Другими словами, условия жизни в стране после войны не должны быть хуже, чем они были до войны. Якобы по диктаторам, иначе войну необходимо осудить как противоречащую международному праву. Но оцените сами при помощи следующих четырех примеров, которые стоят как образец все так называемые войны за демократизацию. Международное военное вторжение в Ливию в 2011 году. До войны. Ливия при Каддафи. Ливия имела самый большой доход на душу населения на африканском континенте. Часть доходов от продажи нефти непосредственно переводилась на счета ливийских граждан. Было очень мало налогов, даже предприятия лишь минимально облагались налогом. Иметь место проживания или дом считалось правом человека. Все вступившие в брак получали в переводе на евро 45 тысяч евро от ливийского государства. Электроэнергия, медицинское обслуживание и образование были бесплатными. До Каддафи лишь 25% ливийцев умели читать, после него 83%. В 1970-х годах Каддафи дал женщинам возможность эмансипироваться. Не было предписания для ношения определенной одежды, и все женщины имели возможность получать хорошее образование, если они этого хотели. Они были врачами, адвокатами, министрами, деловыми людьми или обычными домохозяйками. Они могли выбрать, кем они хотят быть. Каддафи планировал создание банка и введение обеспеченной золотом валюты для Африки. Основав его, Ливия вывела бы всю Африку к свободе. К свободе от финансовых элит и империалистов, которые контролируют бедные страны и их собственность. Далее Каддафи стоял перед завершением самого большого в мире проекта трубопровода питьевой воды через Сахару, так называемого Great Man-Made River Project, для лучшего обеспечения населения и сельского хозяйства водой. Ливия была независимым и процветающим государством. Ко всему этому Каддафи помогал контролировать потоки беженцев из африканских стран. Для их приема он применял европейские стандарты, чтобы держать в рамках приток в Европу. После. После жестокого убийства Каддафи. Под предлогом вынужденной защиты ливийского народа от правителя Муамара Каддафи. Ливия в течение семи месяцев подвергалась бомбежке войсками НАТО под руководством США. Война стоила жизни приблизительно 50 тысячам ливийских мирных жителей, и столько же было ранено. Экономическая инфраструктура государства была разрушена бомбардировкой НАТО. Системы водоснабжения были подвергнуты атаке НАТО и разбомблены, как это подтверждают различные видеофильмы на Ютубе. Согласно Global Research, Центру глобальных исследований с главным офисом в Канаде война НАТО против Ливии поставила в опасность будущее проекта по питьевой воде и тем самым благосостояние ливийского народа. Ливийские денежные резервы размером в 150 миллиардов долларов теперь всемирно заморожены и, наверное, навсегда потеряны. Страна и дальше содрогается от столкновений соперничающих отрядов. Нападение на правительство и убийство служащих правительства – все это в порядке вещей. С 2014 года идет ожесточенная гражданская война. После Каддафи Ливия стала раем для банд-перевозчиков, которые оттуда беспрепятственно перевозят беженцев в Европу. Первая Иракская война. Вторая война в Персидском заливе. 1990-91 годы. До войны. В 1972 году Ираку удалось получить национальный контроль над своими нефтяными месторождениями, которые до этого эксплуатировались интернациональными фирмами. Экономика процветала, от которой выигрывал и народ. В 1979 году Ирак владел денежными резервами на сумму 35 миллиардов долларов и был на пороге индустриализации. Саддам Хусейн активно продвигал модернизацию экономики и промышленности, управления, полиции, сельского хозяйства и народного образования. К 1990 году грамотность среди девочек достигла более 90%. С помощью доходов от продажи нефти, помимо прочего, выстраивалось обширное медицинское обслуживание, которое до начала 1990 года считалось лучшим в арабском мире. Ирак был развивающейся страной. После после того, как Саддам Хусейн захватил Кувейт из-за конфликта по нефтяным полям, армия Ирака была почти полностью разбита коалицией, управляемой США. Для оправдания войны через СМИ сначала были опубликованы некоторые сообщения о зверствах, позже разоблаченные как фальшивки. Среди них выдуманные показания «Наиры». Как минимум 120 тысяч иракских солдат и около 55 тысяч цивилистов лишились жизни. Длительный ущерб от снарядов с объединенным ураном был опустошающим. С 1991 года умерло ровно полтора миллиона иракцев, среди них более 550 тысяч детей до 5 лет от последствий возложенных на Ирак экономических санкций. Река Тигр превратилась после разрушения очистительных станций в открытую клоаку. С 1990 по 2003 годы США помешали импорту водяных насосов и хлорки для очищения воды. Впоследствии смертность младенцев с 1990 по 1997 годы поднялась с 3,3% до 12,5%. Вторая иракская война. Третья война в Персидском заливе. 2003 год. С обоснованием, что Саддам Хусейн якобы владеет оружием массового уничтожения и сотрудничает с Аль-Каидой, войска США и их союзников вошли 20 марта 2003 года в Ирак. Оба обвинения были впоследствии опровергнуты Комитетом по разведке Сената США. До 2006 года погибло, согласно независимой Ленсит-штуде, 600 тысяч мирных жителей. Это 90% всех жертв. Только во время трехнедельных боевых действий в 2003 году США использовали от 1000 до 2000 тонн боеприпасов с ураном. В Эль-Фалудже, городе, находящемся 70 километров от Багдада, радиоактивное заражение в несколько десятков раз выше, чем после бомбы в Хиросиме. С тех пор все больше рождается ужасно деформированных младенцев, без голов, с двумя головами или недостающими конечностями. Бесчисленные зверские военные преступления со стороны войск США были обнародованы, частично и через Викиликс. После вывода последних частей войск США из Ирака в 2011 году Ирак находится в состоянии, близкому к гражданской войне. Война в Сирии с 2011 года. До войны. Сирийский Центральный Банк находится во владении и под контролем государства и не имеет долгов в Международном Валютном Фонде МВФ. Президент Сирии Башар Аль-Асад несколько лет до войны ввел демократию. До 2007 года Сирия была такой богатой и развивающейся страной, что могла принять 2 миллиона иракских беженцев. Система здравоохранения была бесплатной. Генетически модифицированные семена были запрещены, чтобы защитить народ от ущерба для здоровья. Сирия владеет огромными запасами нефти и газа на своей территории и вместе с Ираном ведет строительство магистрального нефтепровода без участия западных нефтяных гигантов. Население Сирии очень хорошо осведомлено о новом мировом порядке. В СМИ и в университетах ведутся дебаты о влиянии глобальной правящей элиты. Сирия защищает свою политическую, культурную и национальную идентификацию. После. В ходе арабской весны с марта 2011 года возник конфликт между правительством Башар аль-Асада и различными так называемыми оппозиционными группами. Вскоре после этого в страну прибыли тяжело вооруженные группировки и вмешались в гражданскую войну против Асада. По последним данным Организации Объединенных Наций, до сего времени было убито более 250 тысяч человек, и это без скрытых цифр. Одна треть из них – мирные жители. Более 3,8 миллионов сирийцев на сей день ищут убежище за рубежом. Больше половины из них – дети. Наибольшее количество беженцев в Европе в данный момент из Сирии. Все источники дохода закрылись посредством экономических санкций Запада. Экспорт горючего, нефти и техники запрещены. Импорт такого товара, как пшеница, сильно снизился и поэтому не хватает хлеба. Продукты питания стали вдвое дороже, чем до войны. Это, по словам Йошуа Лендиса, профессора университета Оклахомы, помимо прочего, стратегия США, чтобы ослабить Сирию и привести к капитуляции. Утверждая, что Сирия применяет химическое оружие, США вместе с государствами НАТО пытались вступить в войну. Однако применение осадом химического оружия не подтвердилось. Наоборот, он его даже уничтожал. Война на Украине с 2014 года. До войны. До войны Украина, как внеблоковая страна в конфликте между Западом и Востоком, была мостом между Россией и ЕС. Членство в НАТО не планировалось. В ответ на Харьковское соглашение, подписанное в апреле 2010 года, которое позволяло размещение российского Черноморского флота в Крыму как минимум до 2042 года, Украина получала российский газ по льготным ценам. Бжезинский, бывший советник по национальной безопасности Джимми Картера, описывает Украину как сердце мирового острова, подразумевая под этим Евразию. Кто владеет Украиной, тот правит мировым островом и, следовательно, миром. После... После свержения в Киеве 22 февраля 2014 года неконституционным путем президента Украины Виктора Януковича новое правительство послало войска против восточных регионов Донецка и Луганска. Они не признали смену власти и провозгласили себя независимыми народными республиками. Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря США, в прослушанном телефонном разговоре случайно призналась, что США вложили 5 миллиардов долларов, чтобы в Украине привести к власти новое правительство, руководимое США. На данный момент было убито примерно 6 тысяч человек. Это только официальные данные. 15 тысяч ранено, около 3 миллионов человек бежали из своих домов. Согласно агентству ООН, по делам беженцев, более 150 тысяч человек нашли убежище в России. В Восточной Украине ежедневно продолжается стрельба, бомбят дома, техническая инфраструктура в значительной степени повреждена. Во многих городах только несколько часов в день есть вода и электричество, а в некоторых городах нет даже и этого. С момента отстранения Януковича в Украине снизился уровень жизни. Почти 80% населения Украины живет за чертой бедности. Если до свержения Януковича минимальная пенсия в перерасчете на евро составляла 120 евро в месяц, то теперь 40 евро. Минимальная заработная плата составляла около 90 евро в месяц, теперь 50 евро. Сегодня средняя заработная плата составляет около 120 евро в месяц. Инфляция с 2010 по 2013 годы составляла 3,5%, в 2015 году уже 40%. Темп роста дороговизны за последние два года для транспортных средств составил 30%, для топлива – 200%. Продукты стали в несколько раз дороже. Например, на основные продукты питания – хлеб, крупы, мясо, молоко – цены выросли на 40%. Цена на электричество и газ выросла на 110%. Следующий рост цен планируется каждые 6 месяцев. Иностранные компании расширяют свое влияние в украинском аграрном секторе, среди прочих такие биотехнологические компании, как Monsanto, Cargill и DuPont. По мнению украинских парламентариев, правительство в Киеве находится под полным контролем правительства США. Теперь с помощью законопроекта под номером 2953 от мая 2015 года Западу будет позволено размещать на Украине свое ядерное оружие. Правительство США готово рискнуть войной в Европе, чтобы сохранить свое военное присутствие и господство. В соответствии с этими фактами до-после можно сделать только один вывод. Войны вряд ли можно оправдать и уже никак не под предлогом демократии и свободы. Все эти и другие войны, такие как Югославская война, война в Афганистане с 2001 года, гражданская война в Сомали или военное вмешательство в Йемене в 2015 году стали возможными только благодаря умышленно распространенной лжили того, чтобы опорочить страну назначения. И всю так называемую демократизацию и смену режима, нынешнюю и будущую в таких странах, как бывшая Югославия, Словакия, Грузия и страны арабской весны, следует рассматривать также этой точки зрения. Теперь возникает вопрос: если во имя демократии политиками и СМИ снова оправдывается война и военная интервенция, будет ли народ внимателен или снова довериться лжи и пропаганде войны? Помогайте нам посредством разъяснения, чтобы мы все научились своевременно вскрывать ложь и пропаганду и единодушно сказать: пусть никогда больше не будет войны, мы в этом не участвуем.